Всем привет! Я сегодня расскажу, как увидеть и, скажем, удостовериться в том, что та ссылка, которую вы рекламируете в соцсетях, на каких-то ресурсах иных, что это именно ваша реферальная ссылка и без проверки анкеты, без заполнения анкеты, да, чтобы проверить, упала ли вам анкета или нет, как можно посмотреть, что это именно ваша ссылка. Так, ну вот смотрите, друзья, значит... Мы заходим, мы, собственно говоря, заходим на свою страницу, да, или на страницу лидера. Вот, и нам нужно посмотреть, насколько, насколько корректно отображается ссылка. Вот. Так. Вот у нас есть лидер Марина Петрищева. Так, хорошая, прекрасная девушка, которая вам все расскажет, как она вас регистрирует, вас расскажет про выгоды в компании Faberlic, расскажет про акции. Вот ее реферальная ссылка. То есть, что мы видим, друзья? То есть, когда мы переходим, когда мы видим, переходим, вернее, на сайт, мы просто видим обычный сайт. Вот фотография Марины, да, ее настроенные виджеты обратной связи, Viber, WhatsApp, Telegram, Одноклассники ВКонтакте. Сейчас мы зайдем в Одноклассники. Вот, сейчас мы опять перейдем по реферальной ссылке. И мы снова попадаем на сайт э, на бизнес. Или это сайт на... Да, тут был сайт на бизнес, а это сайт на регистрацию со скидкой в компанию Faberlic. Вот. То есть мы видим сайт, э, мы видим название сайта, но здесь, если мы вот просто так вот смотрим, да, мы заходим, мы не видим реферальной ссылки. Как все-таки посмотреть, реферальная ссылка или нет, очень просто. Мы заходим вот сюда вот так вот, да, левой кнопкой мыши левой кнопкой мыши, мы выделяем эту ссылочку. И у нас, видите, появляется вот эта вот реферальная ссылка. То есть мы сравниваем, моя эта ссылка или не моя. Но опять же, если виджет обратной связи стоит, да фотографии человека, то есть это точно уже рефералка его, этого человека. Но все-таки еще раз убедиться, то есть мы просто выделяем вот в браузере, в поисковой строке браузера, мы выделяем ссылочку, и у нас выделяется наша ссылка. То же самое сайт другой да, идет на «Бизнес». Открывается сайт. Так, открывается виджет обратной связи, но мы люди недоверчивые, нам нужно посмотреть все-таки, наша эта ссылка или нет. Также самое выделяем. И вот у нас выходит рефералка, наша личная рефералка. Вот таким образом, друзья, вы всегда можете проверить, насколько корректно работает ваша ссылка реферальная. Так что всем хорошего дня. Всем пока.